Вечер. А, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Зуманян и компания самая крутая, самая шикарная компания, которая есть в интернете, это Идеал М. Мы и компания э, являемся сообществом взаимопомощи и благотворительности, а мы не э, криптовалюта, мы не инвестиции, мы не хайп, а мы... Партнерская программа, где у нас 7 партнерских программ, которые позволяют нашим партнерам зарабатывать неограниченное количество денег. Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета всегда может посмотреть маркетинг двух наших основных площадок. Это Ideal M Mini и Ideal M Maxi. Почитать наши отзывы посмотреть презентацию нашей компании, познакомиться с нашей администрацией. И, конечно, мы компания официально зарегистрирована, а вы всегда можете посмотреть, и любой пользователь интернета может посмотреть наши документы о легализации и проверить наши документы. У нас есть дорожная карта. Дорожная карта у нас указано, когда... Какого, и название какой программы, и когда стартовала эта программа. У нас на сегодняшний день 7 партнерских программ. У нас есть личный контакт с администрацией, и у нас есть официальная группа в Телеграме. И, конечно, наше пользовательское соглашение оферта. А я всем советую, прежде чем регистрироваться, ребята, ознакомьтесь с нашим пользовательским соглашением. И если вас не устраивает какой-то пункт в нашем соглашении, закройте ссылку, прекратите регистрацию. Ну а те, которые все устраивают, конечно, проходят регистрацию, потом авторизацию делают и оказываются в вот в таком кабинете. Первое, что бизнес всегда начинается с чего? Да, правильно, конечно, заполнение профиля. Бизнес должен иметь свое лицо. Первое, что это установить аватар загрузить загружаете фотографии нажимаете кнопочку загрузить а прописать нужно обязательно фамилия и имя а указать свой скайп если скайпа нет напишем слово нет телефон у нас у каждого есть страничка в vk а, должна быть обязательно а мы ведем свой бизнес онлайн и каждый наш партнер обязан иметь три Социальные сети, где он будет давать информацию и знакомить своих друзей со своим бизнесом. Это обязательно должна быть страничка ВК, Калиостро, Фейсбук, ну и, конечно, Ютуб-канал. Это вообще неотъемлемая часть атрибута онлайн-бизнеса. Укажите свой Телеграм. Пропишите свои кошельки. Если вы не будете работать с Perfect Money кошельком, просто напишите три нуля. Но ни в коем случае никаких набор цифр. Только три нуля. Или два, или три нуля. Пропишите. Мы работаем с картами всех банков Российской Федерации и на какую карту вы будете выводить, вписывайте эту карту, пишите имя на чье имя оформлена карта, номер телефона, куда привязана карта и название банка на русском языке. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Если вас не устраивает ваш пароль, вы всегда его можете поменять в этом разделе. И, конечно, нужно установить свой финансовый пароль. Это для безопасности ваших же заработанных финансовых средств. Пароль устанавливается 4 или шесть набор просто цифру. Запишите его в текстовом документе или же у себя в лакноте. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». На сегодняшний день у нас, как я уже сказала, что у нас 7 маркетинг-планов. И давайте мы с вами посмотрим, какие у нас есть на сегодняшний день именно программы. Это программа «Идеал М-Банк». Вход на нее составляет 1000 рублей за один круг. Ваше бизнес-место зарабатывает а 12 тысяч, плюс вы уходите в идеал М-мини. И уходи, и ваши три клона идут в клонопад. А это 10 глобальная матрица, которая заполняется слева направо клонами всей компании нашей. И если активно работать на этой площадке, то вы себе можете обеспечить очень шикарный пассивный доход. Но только наработать его нужно. А просто так прийти и сесть никак не получится быть на пассиве на этой площадке. Идеал М-Мини. Это наша основная площадка. Мы стартовали с ней. Она остается нашей самой любимой и неповторимой. Вход на нее составляет полторы тысячи за один круг. Бизнес-место ваше одно зарабатывает 244 тысячи. И есть выход на идеал М-Макси. На идеал М-Макси вход 15 тысяч. Есть выход на а фабрику клонов за десять тысяч и за один круг ваше бизнес-место одно зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. На фабрике клонов две программы. Одна программа на 1000 рублей, а другая на 10 тысяч. А на 1000 рублей вы за один круг зарабатываете 23 тысячи, а на программе за 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. Микромани Это социальная площадка, где вход составляет 500 рублей. Есть выход на Идеал М-Банк и есть выход на идеал M-Mini. За один круг вы зарабатываете половиной тысячи. Уникальная площадка, очень шикарная, это Maxi Money. Вход на нее составляет 5000 Есть выход на площадку идеал M-Maxi. И эта площадка настолько интересна. И с 25 декабря у нас на ней объявлен промоушен. Но мы сейчас вернемся к промоушену. Есть такая площадка FastTrack. Здесь две программы. Одна программа на 750 рублей, а другая на 7500. На 750 рублей одно бизнес-место ваше за один круг. Там всего лишь один стол рабочий, что на той и на, что на другой программе. Зарабатываете 1500. Это линейно шахматный маркетинг. Здесь деньги идут полностью все на вывод. И на другой программе на половиной тысяч вы зарабатываете 15 тысяч. Заработок до бесконечности. Сколько вы будете работать на этой площадке, столько и будете получать. Ну и давайте перейдем на слайды и разберем наше главное преимущество нашей компании. И конечно наши уникальные программы. Самое главное, что наша компания официально зарегистрирована. Документы на главной странице сайта находятся о легализации. Есть дорожная карта, видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров. Я хочу поблагодарить наших партнеров за очень хорошие, шикарные отзывы о нашей компании. Кабинет у нас полностью автоматизирован. Есть уроки по кабинету. Бизнес управляемый двумя бронями. В компании есть 7 маркетинг-планов, вход открыт в любую программу, на любой стол, на любой программе есть кнопка маркетинг и кнопка поисковик, вход доступен от пенсионера до миллионера, вход открыт в любой стол. На основных программах есть реферальная программа на три уровня в глубину, что позволяет нашим партнерам увеличивать свой доход. Нет абонентской платы ни на одной программы нет, не было и никогда не будет у нас этой абонентской платы. Выплаты у нас в каждом столе. Циклы очень короткие. У нас нет от компании, никогда и не было и не будет живых очередей. Если это делают наши лидеры, а то они всю ответственность берут на себя. Нет отчислений ни на компанию, ни на, адми... ни на администрацию. Все Деньги 100% идут в сеть. Они распределяются по маркетингу среди наших партнеров, от партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Плюс подключен Pair кошелек, Perfect Money, CasaFreed. И есть внутренний перевод, что облегчает работу между команд, между партнерами. Вывод ежедневно и в праздничные и выходные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме субботы и воскресенья. А, у нас ей подключен сервис с инструментами для онлайн бизнеса. Это огромная помощь всем нашим партнерам, а тем более новичкам. Есть чаты компании и, конечно, прямая связь с администрацией. Это наше самое главное преимущество. И, конечно, это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, сегодня поставили на выплату и сегодня же получили свои заработанные денежные средства себе на а, карточку а, или на платежные системы. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное, конечно, партнерство. А придя к нам в компанию, конечно, нужно поставить цель. цель то ли вам нужны деньги, то ли вы хотите заработать на путешествия, то ли вы хотите приобрести себе жилье, погасить ипотеку, погасить кредиты. У нас в компании доступно все. Ребята, вы можете и покупать и машины, все только в ваших руках. Лишь бы было, было желание и была ваша цель. Вы сами знаете, что только действия приводят к результату. А, ну и 23-й год, это год черного а, кота, который будет у нас, а, а, кролика. А, наш, а, наша администрация объявила 25, декабря по 20, а, 25 ноября по 25 а декабря промоушен. А, 23-й год будет достаточно спокойный, гармоничный, поскольку сам кролик и кот – существо ласковое, нежное, гармоничное, а, заботятся о своем потомстве. И Наши, ну, нашей администрации разработан вот такой вот промоушен значит все которые партнеры у которых будут 100 партнеров до третьего уровня нужно развить свою структуру то приз будет 5000 рублей на баланс для вывода у кого будет 500 партнеров на 3 уровня в глубину, будет приз 25 рублей на баланс для вывода. У кого 1000 партнеров, а приз будет 50 тысяч на баланс для вывода. Ну и это, конечно, дополнительно к основной выплате, которые будут идти по маркетингу. Призов может быть неограниченное количество, результаты и топ лидеров будут в закрытии промоушена, вы сможете наблюдать, у нас есть таблица у каждого в кабинете, где написано промоушен, открываете и смотрите, кто на каком месте из наших партнеров уже выбился в лидеры по промоушену. И наша площадка, которая объявлена по этой площадке PromoOcean. Это площадка максимально. Эта площадка у нас, вход составляет на нее 5000. Здесь всего два рабочих стола, но это третий стол это полностью ваша зарплата. Но как вы видите, что у нас с каждого стола идет а, обязательно зарплата. У нас на всех программах, буквально на всех программах. С каждого стола. У нас нет никаких накопительных столов. Первый, когда партнер к вам приходит на этот э, стол, на первый, он покупает у вас первый стол, и эти 5000 идут в накопление. А вот со второго партнера 4000 вам на баланс для вывода, и, и ваш клон летит в идеал М-банк. Если вы там есть, то он летит по вашей броне. А вот с третьего партнера вы переходите автоматом, покупается у вас второй стол за 10 тысяч. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. Эти 10 тысяч идут накопления, а со второго 10 тысяч на баланс для вывода. С третьего у вас идет переход в третий стол за 20 тысяч. Первый закрыл свой второй стол и... Приходит, становится к вам на третий стол. И у вас реинвест идет первого стола за 5 тысяч. А за 15 у вас идет активация крутой нашей площадки. Идеал М-Макси за 15 тысяч. Если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Со второго и с третьего партнера вы получаете по 20 тысяч. И давайте подведем итог. У вас всего... 3, 9, 27, да? 27 командных партнеров. Это если вы пойдете 3 на 3, то вы каждый из всех 27 партнеров, вы получите все по 54 тысячи. Если вы будете работать 3 на 3. Здесь также можно сократить количество приглашенных партнеров. Я сейчас это очищу. И покажу вам, как можно сократить количество на этой площадке, количество приглашенных партнеров. У нас в других вот компаниях, в других проектах, там очень много накопительных столов. Там невозможно сокращать количество, ну, количество приглашенных партнеров. Здесь у нас и в бинарах то же самое. Количество приглашенных партнеров вы никак не сократите. А вот у нас сократить можно, потому что у нас на всех программах стоят тренар. Ну, фабрику клонов я не беру, там семи семиместки. Ну, и в семиместках там тоже можно сокращать. Смотрите, как можно сократить количество приглашенных партнеров. Вы можете первого партнера, второго вы получили здесь 4 тысячи. Добавляете тысячу, покупаете к Луну. Вы уже сократили количество приглашенных партнеров. Так можно сократить, но... А вот так вообще можно. У вас 3, 9. И вы получите без 4000 Каждый из 9 получите по 50 тысяч. Это первый, второй, 10 вы возвращаете те, которые вы вложили, с третьего вы перешли во второй стол. С первого партнера вы у вас открылся за 5000 этот, который вы не стали покупать, а э, ушли в идеал М мини и здесь с второго и с третьего у вас Получилось сколько? 50 тысяч. 20 и 20 и 10. 50 тысяч. Это вы, каждый партнер. Каждый партнер, если вы пойдете 3 на 3. 3, 9. Все. 9 партнеров. Вот так можно сокращать. Точно так можно и сократить. И здесь. Здесь получили 10, купили клона. Сюда поставили и ушли. Вы этим самым тоже сократили количество приглашенных партнеров. Вот так, ребята. У нас здесь настолько интересно, настолько а, варианты а, довольно-таки прекраснейшие для того, чтобы сократить количество а, ну, приглашенных партнеров. Социальная площадка а, называется «Микромани». У нас там «Максимани», а это «Микромани». Там вход 5000 здесь 500 рублей. 500 рублей, ну у каждого есть в кармане. И можно здесь быстро заработать на этой площадке, на вход 5000 на ту площадку. Это первый партнер идет в накопление. Со второго 500 рублей на баланс для вывода. С третьего вы уходите во второй стол. Первый дает в накопление. Второй вы уходите в банк за 1000 рублей если вы там есть то ваш клон летит по вашей броне а если нет то у вас активируется первый стол за 1000 рублей третий партнер вам дает переход во второй стол за 2000 20 первый вы идет реинвест первого стола вы уходите в идеал м-мини если вы там есть то по вашей броне а, летит сюда клон если нет то у вас активируется Первый стол за полторы тысячи. Со второго и с третьего партнера вы получаете по две тысячи. И давайте подведем итог. У вас 3,927 и у вас вы заработали половиной тысячи. Вы добавляете всего лишь 500 рублей. И активируете площадку максимально. Это шикарная площадка которая вам даст настолько а, шикарный доход, если вы, конечно, ее будете развивать. Итак, вы ушли в Идеал М-Банк и плюс активировали, а, автоматом у вас активировался а, площадка Идеал м а, что за 500 рублей заработать 4,5, уйти в Идеал Банк, и выйти в «Идеал М-Мини». Это, это просто сказка, ребята. Ну, если вы будете активно работать и приглашать на этой площадке на 500 рублей, на 1000, можно сразу на 2 приглашать, то, конечно, вы будете шикарно продвигаться и в банке, и в «Идеал М-Мини». Ну, следующая площадка – это Fast -trick. Как я уже говорила, это линейно шахматный маркетинг. Это две независимые программы друг от друга. Одна программа на 750 рублей, другая на 7500. Здесь всего лишь один рабочий стол. Первый партнер это вам сразу на баланс дает. Второй партнер вам дает реинвест за спонсором. Открывается ваш еще такой вот ваш стол третий вам дает 7500 на баланс для вывода. Три партнера полторы тысячи. И плюс у вас открылся ваш реинвест. Открылся обратно этот стол. Четвертый опять 750. Пятый у вас открывается реинвест. Шестого опять 750 до бесконечности. Это первое. Это половиной. Второй это реинвест за спонсором этого стола. Третий партнер 750 пятьдесят на семь с половиной на баланс для вывода. Три партнера пятнадцать тысяч. Шесть партнеров тридцать тысяч. Выбирать, на какой программе вам работать. Это уже сами решаете. Какие деньги вам нужны? Иногда спрашивают, а сколько мне нужно пригласить? А сколько вы хотите заработать? Сколько вы хотите заработать? Столько нужно и пригласить. Следующая программа это. Шикарная наша уникальная программа, которая была запущена у нас на а, наш, нашу годовщину, а, нашей компании в сентябре, 23 сентября. Это идеал М-Банк и плюс денежный клонопад. Реферальная привязка есть именно на этих трех столах. На денежном клонопаде, Реферальной привязки нет. Как вы видите, здесь 10 уровней в глубину. Это глобальная матрица, которая заполняется полностью всей нашей компании. Но вход на нее составляет... А, вход, вернее, в наш... На первый стол составляет 1000, второй 2500 и на третий 5000. Открыт вход в любой стол. Первый партнер, как только приходит к вам в этом накоплении, со второго партнера ваш клон летит в кланопад. Первый вы выходите и 500 рублей идет в накопление. С третьего партнера у вас за половиной активируется второй стол. Первый партнер эти 2 500 накопления. Со второго две тысячи на баланс для вывода. И второй клон летит у вас в кланопад. Третий. Это переход третий стол за 5000 Как только приходит вам сюда первый партнер, закрыл свой второй стол, и у вас сразу же 2 500 на баланс для вывода за 1500. Идеал М-Мини активируется. И плюс у вас идет реинвест за спонсором. Вы возвращаетесь на первый стол к своему спонсору. Второй партнер. Реинвест идет на первый стол за спонсором. За 500 рублей у вас летит третий клон, клонопад. И вы 3500 получаете на баланс для вывода. А третий партнер вам дает третий реинвест за спонсором и 4000 на баланс для вывода. Итого вы прошли всего лишь один круг. В ваш, вашей команде 27 человек. Вы каждый получили по 12 тысяч, и каждый запустил по 3 клона в клонопад. Как же распределяется а, начисление в клонопаде? А, а в клонопаде у нас идет начисление по расстановке. Сейчас, секундочку. Начисление здесь, в этой глобальной матрице в идет только по расстановке. Здесь нет никакой реферальной привязки. А как только к вам встанут первый, на первый уровень ваши три клона, вы получите 150 рублей. Второй уровень, как только начнет заполняться, еще раз говорю, что заполняется всеми партнерами нашей компании. Каждый партнер, активно работая на этой площадке, с каждого круга запускает по три клона. Вы получаете 453 уровня, 1350. И так до десятого уровня, на котором вы получите с десятого уровня 2 миллиона 952 450 рублей. И каждый ваш клон, который вы сюда запустите, в кланопад вам в будущем принесет по 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Это каждый ваш запущенный код. Ребята, это настолько крутая площадка, вы даже и сейчас еще э, до конца, наверное, не поняли. Но это математика. Можно взять канкулятор и просчитать это все. Это будет настолько круто, вы даже от этого а, сами не будете ожидать, насколько эти будут начисления лететь, лететь, лететь вам на баланс. Которых партнеров нет на этой площадке, я всем советую обязательно. Вы работайте активно на этой площадке, наработайте себе пассивный доход, и вы будете обеспечены очень сильно обеспечены а, человеком только а, благодаря этому планопаду. Ну, Идеал М-Мини, это наша любимая площадка и тоже моя. Ход на нее полторы тысячи первый стол. А, открыт в любой стол. А, первый партнер, как только приходит к вам, становится на это место, эти полторы идут начисления. А со второго вы возвращаете свои а, полторы тысячи на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за три во второй стол. Как только под первого партнера пришли три партнера, он приходит и становится к вам на второй стол. Под второго пришли, стали три партнера, он приходит и становится. И вы сразу получаете здесь со второго стола начинает работать реферальная программа. А вы сразу получаете 1000 рублей. По 1000 получает ваши два спонсора. Как только под второго сюда приходит, становится вторая, вторая линия, то вы получаете 3000. Как только под этой второе приходит третья, это 9 партнеров, вы получаете 9000. А вот третий партнер вам дает переход за 6000 третий стол. Первый закрыл свой второй идут эти шесть накоплений. А со второго, у вас склон летит во второй за 3000 по вашей броне, с третьего партнера идет переход в четвертый стол. А вот здесь точно так, тысячу получаете. А вы по тысяче получаете ваши два спонсора. Вторая линия пришла 3000, третья линия пришла 9000. А вот на четвертом уже, ребята, здесь совершенно другие начисления. Первый партнер идет в накопление со второго партнера 7 на баланс, по 2,5 получает 2 спонсора, вы тоже будете спонсорами. Вы же э, приглашаете, и от ваших же партнеров будет сыпаться вот эти спонсорские вознаграждения. Ребята, они будут просто вам падать на баланс, как, не знаю, мешки с деньгами. Вторая линия пришла, вы получили 7500, а третья пришла 22500. А вот третий партнер дал переход, в пятый стол за 24 тысячи. С четвертого стола вы заработали 37. Здесь заработали со второго 13, с третьего 13 тысяч. С четвертого первый партнер пришел, это в накопление. Со второго партнера клон летит ваш за 6 тысяч по вашей броне. Куда вы выставите, туда он встанет. 10 тысяч получаете вы, по 3 тысячи получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла, вы получили 9. Третья линия пришла, вы получили 27. 2 тысячи прибавляются в накопительный. Потому что 5, 6 стол стоит 50, а 24 и 24 это 48. Плюс эти 2 тысячи прибавляются, и у вас автоматом за 50 тысяч активируется 6 стол. Вот на пятом столе вы заработали 46 тысяч. Теперь первый партнер приходит на шестой стол. Вы летите в идеал М-Макси за 15 тысяч. 35 000 на баланс для вывода. А второй и третий вам дают на баланс по 50 тысяч. Итого, каждое ваше одно бизнес-место за один круг зарабатывает 244 тысячи. Плюс Ребята, спонсорские вознаграждения. Их невозможно посчитать. Просто невозможно. Они сюда не входят. Из с шестого стола вы заработали 135 тысяч. Круто, да? Очень круто. Очень хорошая площадка. Тех, кого нет на этой площадке, всем советую. Итак, наша идеал М-Макси. Вход на нее можно выйти с идеал м Можно выйти с... Э, и можно ее купить отдельно за 15 тысяч. Первый партнер. Это идут накопления. Со второго партнера 5 на баланс и за 10 фабрика клонов. Программа активируется автоматом. Третий партнер дал переход за 30 тысяч именно во второй стол. Первый закрыл свой Первый стол пришел, стал к вам на второй. А второй партнер, как только приходит, 10 вам, 10 по 10 двум, двум спонсорам. Третий, вторая линия пришла к вам, прибежали эти партнеры, стали под второго партнера, три партнера. Вы получали, получили сразу 30 тысяч. Под эти трех, каждому по три, это 9, вы получили 90 тысяч. Итого 130 тысяч только с этого стола. Третий партнер вам дал переход за 60 тысяч в третий стол. Первый. Второй. Ваш клон летит за 30 тысяч по вашей броне на второй стол. Вы получили 10. 10 ваши спонсоры. И вторая линия 30. Третья линия 90. Третий партнер дал переход в 4 стол за 120 тысяч. И вы заработали на этом столе также 130 тысяч. Первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится на это место. Второй партнер 70 вы получаете, а 25 получает ваши два спонсора. Вторая линия пришла 75, третья линия пришла 225. 370 тысяч только с этого стола. Третий партнер дал переход за 245 стол. Первый это в накоплении, второй стол. Клон летит за 60 тысяч в третий стол по вашей броне, вы получаете 100 тысяч, по 30 получает ваши два спонсора, вторая линия пришла 90 вам на баланс, третья линия пришла 240 тысяч на баланс. Третий партнер дал переход за 6 тысяч в шестой стол. Только на пятом столе вы 460 тысяч заработали. Ребята, это настолько круто. Первый партнер приходит, вам 500 тысяч на баланс для вывода. Второй вам опять полмиллиона. Третий вам опять полмиллиона. Итого только с этого стола вы заработали полтора миллиона. Одно бизнес ваше место прошло один круг и заработало 2 миллиона пятьсот 590 тысяч. Покажите мне, ребята, где есть такой маркетинг, где, да нигде нету, это только у нас. Наша, наша, наша наш маркетинг ни с, ни с какой бы вообще проектом даже вообще и близко нигде никто э, не лежал и не стоял с нашим идеалом. Нет таких маркетингов таких как у нас. Ну и я вам ребята очень редко рассказываю о фабрике клонов так как я не очень люблю и э, э, всеми местные столы. А, потому что ну во первых Первое, что хочу сказать, что а, очень много количества нужно а, партнеров, Чтобы пригла... заполнить эти три а, м, стола, вам нужно 162 человека. И вы заработаете всего 23 тысячи. Людей нужно очень много, как в каше манной, а заработок здесь нет. Маленький, очень маленький. Поэтому я не люблю их и, и даже рассказывать. У меня активировано, но я сюда людей не приглашаю. Я вам честно говорю. Ну, первая программа, на тысячу рублей программа, это первый стол тысяча, второй две, третий шесть тысяч. Плечи, как всегда, идут в семиместных столах. Почему ругаются, почему распадаются команды? Да потому что... Плечи всегда идут в 7 местных Хотите вы, не хотите, но не идут выше стоящего. А А нижний ряд это ваша зарплата. И как только к вам приходит первый партнер, тысяч, за 1000 рублей идет реинвест этого стола. Вы можете выставить бронь и его сюда поставить, свой реинвест. Второй партнер, это 1000, идет накопление. Третьего партнера вы возвращаете 1000 рублей, которые вы вложили. С четвертого вам дает переход за 2000. Итак, первый партнер 2 в накопительных. Второй партнер 2 в накопительных. И третий партнер это на вывод 2. И четвертый партнер это переход в стол выплат. Это полностью ваша зарплата. Первый, второй, третий и четвертые партнеры. Они получаете с каждого партнера по 5. Тысяч и плюс реинвесты идут за спонсора. Все четыре реинвеста. Это у вас открываются эти четыре первых стола. Но они будут и лететь к спонсору. Точно так от ваших партнеров будут лететь к вам. И вы будете выставлять брони. И тем самым помогать двигаться своей команде. Ну это такая же программа, только все то же самое, только на 10 тысяч. Как я уже сказала, плечи идут выше стоящему, вверх. А нижний ряд – это полностью ваша зарплата. Здесь можно бронь выставить, и первый партнер, ваш реинвест станет сюда. Со второго идут эти 10 накоплений. С третьего вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. С четвертого вы переходите за 20 тысяч во второй стол. Первый, второй, третий вам возвращается ваши 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер дает переход за 60 тысяч. Здесь первый, второй, третий и четвертый. С каждого партнера по 50 тысяч. И с каждого партнера реинвест идет за спонсоров. Все 4 реинвеста идут за спонсором. От ваших партнеров будут к вам лететь, и вы будете ими управлять. Вот такая вот наша компания очень денежная, очень надежная. И что хочу вам сказать, ребята, если судьба свернула с дороги, не переживайте, не волнуйтесь. Она просто объезжает ямы. Вы сами творите свой мир. Засыпайтесь мечтой, просыпайтесь с целью. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».